И вроде бы все есть, и даже на том самом месте шерсть, но все-таки немножечко чего-то а, не хватает. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в Subnatica Bellow Zero. Продолжаем, друзья! Выживать в этом совершенно новом э, мире и разгадывать тайну сюжета, который сюда э, завезли. Ну что ж, коротко в прошлых сериях, что мы с вами э, делали. Мы с вами, значит, выс... мы с вами, значит, были высажены на планету 45 46 б в поисках нашей сестры э, Сэм. В прошлой серии мы с вами сделали вот такой вот мореход. Как видите, вот перед вашими глазами, вот там он стоит, да, на горизонтике. И мы уже сделали вот такую вот. Э, вазу Плюс мы еще нашли незнакомое место для нас доселе и неизвестное, которое мы также исследовали. Все в прошлой серии было, поэтому, дорогой мой зритель, переходи пожалуйста в плейлист. В описании все имеется. Да, в плейлисте ты найдешь много интересного, увлекательного, годного контента не только по а, сабнатике. Ну что ж, я о моем выживании, и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь пожалуйста лайкосик свой царский под данный видосик. Не стесняйся, не скупись авансиком влепи. Мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Ну а в за твои лайки я буду радовать тебя годными крутыми видосами по самым разным современным играм, таким, например, как Сабнатика Белу Азеру. Ну что ж, друзья, а мы продолжаем. Так, какие планы, ребятки, у нас на эту э, серию? Сегодня мы будем дальше продолжать исследовать, сегодня мы дальше будем продолжать э, фармить ресурсики, ну и, возможно, будем дальше обустраивать свою э, базу. Кстати, я тебе уже демонстрирую, как я обустроил свою базу на текущий э, момент. Вот тут у меня, значит, находится музыкальный автоматик который можно, друзья, включать. Да, музычку я уже в него завез, и теперь можно реально здесь тусить. А с кем тусить-то? Да с рыбами, черт возьми, у меня тут целый аквариум. Посмотри, вот смотри, у меня песку на один. Смотри, у меня, значит, треугольник второй. Смотри, пузырь тут у нас и светяга. Все здесь, друзья, все будут тусить под эту кру крутую лайтовую а, музычку, в том числе и а, мы кофейничек я себе здесь поставил. Да, теперь у нас кофемат здесь работает немножко по-другому. Нам нужно сюда загружать вот такие вот Термосы, да, внутрь этого аппарата Которые в процессе начинают Заполняться вот таким вот Теплым э, кофеечком Который мы можем использовать, находясь Мы где-нибудь в заснеженном биоме И помирая от обморожения Например, да, можно восстановить его Буду здесь, я поставил, ребятки, ящички Для моего, знаешь, для моих, для всяческих вещей Да, плюс еда здесь у нас будет складироваться Вот в этот вот ящичек В этот ящичек мы будем складывать Всякий несуразный э, хлам Но у меня он пока что Устой. Так, ну что ж, пойдем, пройдем в мастерскую, да, крат, краткий румтур я тебе сейчас устрою, да, из этой комнаты, да, ну, мастерскую мы попозже, раз уж я сказал, пошли, покажу тебе мою мастерскую. Вот тут у меня мастерская, значит, находится, ничего такого особенного здесь нет, стоит по центру вот такой вот изготовитель, и здесь вот слева и справа у меня ящички, в которых я храню необходимые ресурсики. Тут у меня драгметаллы, тут у меня, значит, все компоненты в собранном виде, я это все называю сборка, которые тоже, конечно, же понадобится для крафта более технологичных э, штуковин. Ну и пойдем наверх, я тебя тоже сейчас провожу. Да, вот тут у меня наверху находится мой, как говорится, мое сердце, моей базы. Это у нас биореактор, который работает пока что на рыбе, но я в дальнейшем планирую здесь поставить какие-нибудь грядочки и, возможно, с этих грядочек и буду производить биотопливо для своего реактора. Да-да-да, вот так это и будет у нас работать. На всех здесь этажах я не поставил не окна. Не да подожди ты, сейчас я утолю жажду, не переживай. На всех этажах, как видишь, я установил окна, чтобы можно было спокойненько наблюдать, как там ведет себя моя ловушечка Да, ловушечка себя бодренько ведет Посмотри, сколько рыбы уже наловила она Это просто-напросто офигеть, сколько она рыбы наловила Пойду я, наверное, как раз из этой рыбы сейчас и сделаю себе что-нибудь попить ну, а вот так, собственно говоря, моя база выглядит снаружи пока что, ребятки. Это не совсем-таки еще полная ее версия. А, все основное, конечно же, в разработке. Я здесь хочу замутить, конечно же, и комнату сканирования. И, возможно, еще я замучу какой-нибудь док для транспортных средств. Если, конечно же, он здесь имеется, да, в белую зиру. Ну, такой же, как в Сабнатике, в обычной, да, куда можно стыковать свои, значит, транспортные средства и апгрейдить их чем-нибудь. Ну, что ж, я поехал тогда обратно домой, да тут я вырежу! Hmm mm. <laughs> mm. Vital signs stabilizing И вроде бы все есть, и даже на том самом месте шерсть. Но все-таки немножечко чего-то э, не хватает, да, у нас вроде бы и музончик, и кофеечек, да, и смотрите, какое удобное кресло, плюс вот с таким вот обзором на вот этого пингвина-шпиона имеется, все-таки, ребятки, надо двигаться дальше, на этом у нас развитие наше не заканчивается, да, нам нужно дальше исследовать историю, да, и узнать все-таки, куда же пропала наша э, Сэм, и давайте мы сейчас с вами выдвинемся, наверное, на поиски дальнейших э, зацепочек, я, в принципе, уже подправил свое здоровье, я, в принципе, подправил уже водичку а, все у нас в этом плане нормально еды я с собой взял куда разогнался родной давай обратно на базу бери строительные инструменты погнали работать черт побери да солнце еще как видишь высоко да блин не видно ж ни хрена какое нахрен солнце скрэч ты вообще уже ошалел ладненько ребят заходим обратно и смотрим что нам надо значит образец пластинчатого коралла Ха, а если у меня этот, этот самый образец то золотая руда у меня есть мед медяшечка у меня тоже есть вот здесь вот, ага, титановая руда тоже, по-моему, нужно 4 штучки. Так, 2 медяшечки. И образец, конечно же, коралла. А куда? Ага, вот они, ребятки, кораллы Вот, да в принципе у меня все ресурсы есть Осталось только немножечко титана Забрать, да. Надо, ребятки, срочно сделать Комнату сканирования, потому что у меня Ресурсов достаточно. Чего они у меня По сундукам-то будут лежать? Надо, чтобы пользу Приносили в конце концов. Так что пошли мы сейчас С тобой быстренько замутим а, комнату Сканирования. Где же она у меня будет Располагаться? Я ее, наверное Предпочту разместить, конечно же, ответвлением От своей базы И чтобы она у нас вы выступала на Например, вот э, сюда. Можно здесь ее сделать? Да, друзья, можно ее именно здесь сделать. Ну давай попробуем. А если я здесь ее сделаю, это ничем мне не будет мешать. Да давай попробуем сначала замутим. А там уже будем смотреть, что мне мешает и что мне... А, не очень-то мешает Вот такая, ребятки, у нас комнатка сканирования Спросишь, для чего она мне нужна? А комната сканирования позволяет вам Находить поблизости аномалии А также такие редкие ресурсы Как литий или медь Или же титан, или вам Если вам почему-то необходима помощь в его а, поисках Ну с титаном проблем у меня нет А вот то, что она может находить литий Это, ребятки, прав правда проверено И факт Давай мы сейчас с тобой попробуем Так, не там я, по-моему, разместил ее Да, надо было где-то здесь сбоку А хотя, подожди. Мы сейчас с тобой переделаем немножко внутренности. Давай-ка мы сейчас с тобой переделаем. Я уже придумал, как можно это переделать все. Вот эта лестница, которая у нас здесь имеется, она, конечно, здесь хорошо стоит, но я, наверное, предпочту ее разобрать. Это у нас лестница наверх, где у нас стоит реактор. И можно ее, наверное, поставить куда-нибудь вот сюда будет, да. Эту базу я не планирую слишком сильно расширять. Или же по центру. Нет, по центру нельзя, друзья. Вот тут нам вообще идеально встанет. Во! Вот тут эта лестница будет просто никому не мешается, я отлично себя здесь чувствует. Плюс мы попадаем как раз-таки в зону реактора. Единственный минус, я, наверное, его поверну, чтобы можно было быстренько иметь доступ вот к этому вот пунктику. А так все нормально, да-да-да. Отлично, ребятки. Ну что ж, комната сканирования имеется, пойдем посмотрим, что здесь можно отсканировать. Так... Вуаля, друзья, комната сканирования готова И теперь наше выживание покажется нам просто э, сказкой Так, здесь мы, как обычно, можем производить различные модули Из которых я бы, наверное, сделал вот этот вот чип интерфейса комнаты сканирования, э, который позволяет нам Находить ресурсы, когда они активны именно в поиске комната сканирования Если ты до сих пор не знал, чувачок, или же девочка Чика, то, конечно же, пользуйся моими советами Так, ну что ж, давай посмотрим, где у нас здесь можно найти залежи а, Именно литий нас интересует, давай посмотрим Так, кристаллическая сера, известняк, медная руда, не понял я Черт возьми, а где же литий-то? А, алмаз есть! Да что, ты серьезно, что ли? Ну-ка, дай посмотреть, где алмаз. Вообще-то, ребятки, где находится алмаз? Ой, как он глубоко-то, а? До алмазов, короче, друзья, реально глубоко, и вряд ли я туда смогу занырнуть без ребризера. Подожди, у меня даже, даже ребризер нет элементарного, так что <туда>, туда нырять тебе пока что рановато. Так, давай посмотрим все-таки на литий. Где у нас имеется литий здесь? чего то я не понимаю, ребятки, похоже, у нас не показывает эта комната сканирования местонахождения лития. Ну что ж, придется тогда, значит, по старинке, что я могу сказать, будем тогда методом тыка мы искать на своем проверенном средстве, именно на мореходике. Ну сейчас сначала, ребятки, перед тем, как куда-то плыть, давай мы с тобой сейчас подкрепимся как следует, да, потому что у нас вылазка, как всегда, будет не из простых. Давай мы несколько сейчас с тобой рыбешечек зажарим и поедим, и поплывем дальше. Так, стоям Сто Куда все расплываются? Я не пойму. Моя ловушка уже настолько перегружена, что в нее не лезет даже рыба. Пока, ребят, я путешествовал, я набрел вот на такой вот кусочек, да. Я так понимаю, это у нас поломанный мореход. И возле него... 100 метров я прошел уже, да, без ребризера, это для нас критично. И возле этого морехода лежат аж 2 целых КПК, 2 целых КПК Альтеры. Загружаем данные. Журнал «Морехода 3» и еще данные. Дис дисциплинарное совещание «Личные услуги». Фред, рад видеть, заходи. Ты не будешь возражать, если я запишу наш разговор? Хорошо? У меня проблемы? Смец. Нет, ты же меня знаешь, я обожаю подробности, а моя память уже не так хороша. Я знаю, каково это. Хм, да, поэтому ты продолжаешь кататься, кататься на поручениях своих коллег. Мы ведь просили тебя ограничить поездки. Ну да, правда, проблема у меня, да. Я не хочу, чтобы ты смотрел на эту ситуацию под таким углом. Вот моя точка зрения. Ты командный игрок. Ты хочешь сделать дело? Я думаю, это у меня хорошо получается. Ты хочешь, чтобы люди любили тебя? А кто-то жаловался? Фред, проблема в том, что ты не все-таки... Что что не все такие надежные, как ты. Иногда людям нужно указывать, где они должны быть, и сосредоточить их на работе. Все поездки были по работе? Похоже, ты возил технику Лил и довольно далеко от ее базы. Ей нужно было погрузиться глубоко. Ей нужен был мореход. Ее работа сейчас на наземных объектах. Ей вообще не надо приближаться к воде. Э, я... Больше никаких одолжений друзьям. Договорились? Да, сэр? Сколько раз говорить? Называй меня Ману. Ману. Ха-ха, неловкий смех, я тоже так же, а, отреагировал Вот мы сейчас пытаемся разгадать, ребятки, загадку Куда же подевалась эта вся команда Думаю, в процессе мы ищем, конечно же, вот такие вот зацепочки. Кстати, да, у меня еще есть одна зацепочка. Давай посмотрим. Журнал Морехода 3. Проклятая страховидло гналась за мной до отмелей. Не думал, что э, что-то настолько большое пойдет за мной наверх. Пришлось, об, пришлось бросить мореход. Вздох. Думаю, я мог бы попытаться собрать обломки, когда оно уйдет. Если уйдет. Я очень не хочу еще раз встречаться с Эммануэлем или Ману, как он предпочитает называться. Уф, я просто хочу мирно развозить грузы, говорит наш Фред. Я так понимаю, обломок морехода мы только что и нашли очень много здесь кстати вот в этом биоме валяется фрагментов морехода если ты вдруг не в курсе был дорогой мой зритель поэтому если ты хочешь собрать мореход сразу же и быстро то тебе вот в этот вот биом вот с такими вот кораллами извивающимися и здесь достаточно много его очень легко Определить Плюс здесь есть еще вот такие вот хищники, акулы, которые здесь все это тело охраняют. Но ты их не бойся, они в принципе безобидны, если плавать уже на мореходе. А так они могут тебя ущипнуть за твою мягкую пятую точечку. Так вот, еще, ребят, фрагмент морехода. У меня мореход есть, но я собираю это, ребятки, только лишь для того, чтобы был э, титан. Титана надо много, да, я планирую строить много баз. А для этого потребуется... О! Или я только что оттуда, да, я только что оттуда, друзья Давайте сплаваем вот сюда, вот сейчас Еще, похоже, КПК нашел Тут, тут капец этих КПК просто-напросто набросали Хорош меня кусать уже, иди отсюда, гадина ты такая Вижу вот там, друзья, вот она, та площадочка Да, я на стримах в нее заплывал уже И по, вот там, по-моему, и можно найти Осторожнее, осторожней Максимальная глубина погружения Да, вот в этом месте, похоже, и есть у нас Блин, 151 Мой мотылек, мотылек по привычке называю Мой мореход начинает потихонечку Ломаться, так, давай-ка вот сюда мы сейчас сплаваем с тобой, вот тут, по-моему, и можно найти Как раз-таки э, ребризер Да, вот в этой, по-моему, вот в этом ящичке Он имеется, да, друзья, точняк Точняк, отлично, уже, ребятки Прогресс движется прямиком в гору Надо будет сейчас плавать снова на базу И замутить себе а, ребризер, а эту штуковину можно как-то отсканировать, эту роборуку? Нет, друзья, роборуку эту нельзя отсканировать вообще никак. Вот это что за технологии такие, смотрите, там сияют? Какие-то здесь, ребятки, паста. Полно здесь вот таких вот технологий а, инопланетян. Я, ребят, помню еще вот эти вот технологии и знаю, что они технологиями инопланетян являются еще со времен Сабнатики. Да, там тоже много было баз с аналогичной архитектуры, поэтому надо будет, да... Прокачать, наверное, свой мореход или же хотя бы заиметь ребризер, чтобы туда сплавать. У меня полный инвентарь ресурсов. Вот, смотри, сколько я нафармил титана, да, медной руды, даже серебра немножечко нашел. А это уже более-менее, чем нормальная вылазка. Сейчас мы это все дело распределим и, конечно же, сделаем ребризер. Ну и что? Посмотрим на изготовление ребризера. Нам а, потребуется ребризер нужен. Для ребризера нужен комплект проводов, сетчатое волокно и силиконовая резина. Вообще, ребят такая неплохая фишка, которую я заметил в сабнатике Белого Zero. Можно любой чертеж практически, да, вот сюда вот закрепить, да, и он у вас будет постоянно висеть, намекая на то, какие ресурсы вам для этого чертежа а, нужны. Просто правой кнопкой мыши нажимаете, да, и он у вас вот здесь вот высвечивается сетчатое волокно, пожалуйста, забираем. Так, сначала сейчас я быстренько разгружу немножко титанчика вот в эту вот а, и емкость. Отличненько. И теперь давай уже возьмем с тобой так сетчатое волокно. Значит, взяли мы, да? Одна силиконовая резина и нужен один комплект. На проводов, которого у меня здесь нет Но я очень легко могу сделать его Вот здесь вот прям на сборщике Серебра-то ведь я немножечко надыбал Да, а это значит, что уже ребризер У нас э, в кармане Ну все, с этим, с этой штуковины Да, ребризер облегчает Длительное погружение без аппарата За счет эффективной рециркуляции Воздуха на глубине Дышите свободно, сообщает мне мой КПК Да, вот, друзья, для этого я, собственно, и делал Эту штукенцию Теперь я смогу на больших глубинах Находиться без лишних там потерь Ну и для того, чтобы убрать вот этот закрепленный чертеж, да, здесь Давайте уж сразу же до конца все дело доведу Нажимайте просто-напросто также сюда правой кнопкой мыши, да, еще раз повторно И у вас он исчезает Как быстрее это сделать, я пока что, ребятки, не знаю Если кто в курсе, вдруг подскажите в комментариях В прошлой серии мы с тобой нашли карту комплексов Альтерры. И я, наверное, сейчас ей воспользуюсь. Наша база находится где-то между вот этим островом и вот этим вот заливом. Да, и вот тут, скорее всего, где-то находимся и мы. Куда, ребятки, нам сплавать, я не знаю. Если мы поплывем на юг, я думаю, мы найдем тот самый остров, на котором мы были. Ну, помните ту самую злую женщину в костюме, которую мы видели с вами, да? Она находится именно а, на том вот острове посередине а, карты. Здесь же, друзья, еще какая-то база есть. То есть, если я поплыву на север, я, наверное, найду ее. Ну, что ж, давайте мы так, наверное, сейчас и сделаем. Мне хочется уже исследовать совершенно новые места и, судя по тому, что здесь написано так, станция Дельта. Это у нас треугольничек. Аванпост 0, это у нас, я так понимаю, вот от, тут, тут хотя два, ребятки, нуля и оба перечеркнуты, не знаю, какой у нас, ребятки, аванпост 0 из них, да, аванпост 0, ксено, биологические исследования, возможно, стоит прогуляться нам туда, да, на север надо будет плыть, если у нас все хорошо, то мы не собьемся с пути и прибудем куда-то. Ну что ж, друзья, давайте попробуем сплавим сейчас на север Хорошо, что у нас теперь есть компас, который позволит нам это сделать Да, друзья, север в той стороне, погнали Возможно, мы найдем сегодня что-нибудь интересное В этом биоме плавают вот такие вот интересные рыбки, которые, знаете, что делают? Они своим носом просто замораживают жертву Надеюсь, меня она не заморозит Смотри, что делать? смотри, что делать? Она пытается, друзья, заморозить меня даже в мореходе ну, в мореходе-то хотя бы я в какой-то безопасности, да, и вроде как атаки этой рыбки мне не страшны Вот эти штуки, кстати, очень хорошо замораживают тебя, когда их касаешься, да, я в прошлом видео своем показывал Ну в мореходе тебе ничегошечки не страшно, можешь не париться, да Если ты плывешь в мореходе, тебе никакие внешние факторы практически не, стра не страшны Ну, кроме, конечно же, суперхищников, которые водятся на этой планете, которые могут твой мореход просто-напросто пополам перегрызть Так... Это что такое? Вот это растение я, по-моему, изучал уже, да, я даже брал его на пробу. А что если его посадить где-нибудь у себя? Хорош же психовать, э, иди отсюда, упырь! Вот эти упыри, вот, они мне не нравятся просто-напросто. Смотри, как отрастает эта сосулька. Ее, кстати, не было. Ай-яй-яй-яй-яй! Этот упырь все-таки меня заморозил. Давай-давай-давай, кстати, можно освобождаться от заморозки, нажимая как на левую, так и на правую кнопку мыши. Так, взять сердцевину. А вот это, кстати, сердцевину я могу же высадить у себя, да? Я же могу на грядочке у себя ее посадить Давай-ка мы несколько сейчас возьмем Они, кстати, не так много места занимают, как некоторые растения, которые по размерам меньше А занимают пол инвентаря сразу, да, это очень такие интересные наблюдения. Ладненько, постараюсь дома я это все дело засадить Так, ну давай, ребят, дальше исследовать Так, интересно, что у нас тут такое, давай-ка посмотрим Да, в процессе своего путешествия я наткнулся вот на такую небольшую выемку И мне кажется, что здесь есть что-то интересное Рудная жила какая-то, не понял Рудная жила, друзья, какая-то. И что она дает нам? Интересно бы узнать. Рудная жила. Ресурсы внутри породы. В смысле? И давайте посмотрим. Серебряная руда. Ничего себе, друзья, оказывается, как полезно. А, кстати, что с этой рудной жилой можно делать? Она он до сих пор светится. Ресурсы внутри породы. То есть это дело все можно, я так понимаю, ковырять, наверное, да? для того, чтобы получить какие-то... Ох, ничего себе! Серебряная руда и плюс еще и золото. Обалдеть, друзья, это мне определенно пригодится. Но вот это место я бы, наверное, пометил. Я не знаю. Вот оно, смотрите, здесь светится. Возможно, это дело как-то можно еще будет ковырять, но я точно не уверен. Возможно, предназначение этой жилы для того, чтобы вот тут вот оставлять какие-то части ресурсов, да-да-да, которые я сейчас забрал. Но не знаю, ребят, поживым увидим. Что ты думаешь, зритель, на этот счет? Напиши, пожалуйста, в комментариях дополни. Да, возможно, я... Что-то упускаю важное. Так, ну что, мы когда-нибудь приплывем? Нет к намеченной цели. Поплыли дальше изучать. Так, ну что ж, давай вот здесь вот, наверное, к этому берегу мы с тобой причалим сейчас. Так, пора бы прогуляться уже немножко пешочком. Что-нибудь может получиться нам даже и а, найти. место. у меня вроде бы еще достаточно. Вот эти штуковины, да, я пока буду использовать как самый питательный элемент. Надвигается погода хреновая. Так, мне говорят, найди, укр... найди где-нибудь укрытие. Так, куда же я побегу? Давайте, ребят, сбегаем вот сюда. Вот, вот тут какой-то вроде проходик есть. Возможно, это меня и приведет туда, куда нужно. Если честно, я, ребят, не могу быть на 100% уверен, но остается только догадываться и предполагать, что мы выйдем туда, куда... Ох, ты ж бомбанула, как вы видели только что. Так это же то самое место, с которого я, друзья, прибыл. Это то самое место, это вот моя капсула, значит, посадочная, возле которой, кстати говоря, тоже можно погреться. Че, придется обратно тогда бежать? Я не знаю, ребятки, я... что я здесь забыл вообще? В процессе своих, значит, путешествий мне удалось выйти вот на такую вот а, расщель. Ну, да, небольшая у нас пещерка здесь. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что здесь у нас есть. Так, жарлили и фонарики. А фонарики уже говорят о том, что здесь, скорее всего, где-то есть поблизости убежище. Пойдем-ка посмотрим мы с тобой, куда же выведет нас эта тропиночка. Куда ж ты, тропинка, меня завела? Без милой принцессы мне жизнь не мила... Что-то я там вижу, похоже, вдалеке. Подожди, подожди. Секундочку. Какие-то знакомые места, друзья. Мне кажется, да, похоже, это та самая база. Да, да, да, дорогой мой зритель, да, это то самое место, куда я и хотел давным-давно прийти. Вот он, друзья, это тот самый снеговичок, которого можно разломать, но я этого делать сейчас не стану. Он очень хорошо здесь смотрится, атмосферненько. Да, друзья, это база 0, точно. Наконец-таки я ее нашел. Вот он, ребятки, аванпост 0, в который мы все-таки забрели, нашли его. И надо бы срочно уже скрыться от непогоды, потому что мне что-то как-то прохладненько. Мой персонаж сейчас окоченеет со временем. Давайте-ка мы уже зайдем вовнутрь и все-таки... Погреемся немножко. И только посмотри, сколько здесь всего. Да, мы на базе, друзья. Мы на базе, наконец-таки, мы ее нашли. Предлагаю ее немножечко я... Исследовать, конечно же, но исследованиями Мы займемся, думаю, в моей другой серии Потому что очень большой этот аванпостик Да-да-да, здесь очень много всего Интересного Ну и исследовать, конечно же, мы его будем В следующих моих а, выпусках По Сабнатике Беллоу Зеро Я надеюсь, тебе сегодняшнее приключение Понравилось, и то, что мы здесь а, Нашли, и то, что мы а, Нафармили сегодня, да, зритель Что ты думаешь по поводу моего выживания В Сабнатике Беллоу пиши, пожалуйста Свои комментарии, свои размышления на этот счет, а я же непременно тебе отвечу. Ну что ж, зрители, играй только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся, продолжение следует, конечно же!